Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, и сегодня я расскажу вам о том, чего так давно хотели и ждали от компании Автоэнтерпрайз владельцы электромобилей европейского производства. Впрочем, не только они. Автоэнтерпрайз начала комплектовать свои зарядные комплексы коннектором CCS Type-1 или CCS Type-2 для зарядки постоянным током электромобилей соответствующим разъемом. CCS, Combined Charging System, универсальный разъем, разработанный в 2012 году Альянсом европейских и американских автопроизводителей Совмещает возможность зарядки аккумулятора электрокара переменным или постоянным током К коннектору переменного тока Type 1 для США или Type 2 для Европы Добавлено два контакта постоянного тока Автомобили с таким разъемом начали появляться на рынке Украины в заметном количестве примерно с 2018 года И тогда же компания Auto Enterprise с разработкой собственного устройства для зарядки таких электромобилей а почему бы не приобрести уже готовое решение? Против такого простого, на первый взгляд, решения есть несколько аргументов. Во-первых, надежность, во-вторых, стоимость. Что сказать, если одно из самых доступных решений известного португальского производителя FACEC э, стоит порядка миллиона гривен. Это при том, что аналогичный по параметрам устройства производства компании «Автоэнтерпрайз» ровно втрое дешевле. Не говоря уже о стоимости обслуживания этого решения, где «Автоэнтерпрайз» опять же выигрывает. Поэтому решение о самостоятельной разработке зарядки под стандарт CCS абсолютно оправдано. Перед инженерами компании было поставлено ровно две задачи – создать соответствующий контроллер для управления зарядкой и программное обеспечение для его работы. Решения западных компаний, как правило, имеют размер с материнскую плату домашнего компьютера и работают на Linux. Оба таких решения для Auto Enterprise неприемлемы. Во-первых, требуется более компактное решение для размещения его в существующем корпусе зарядных комплексов. А во-вторых, Linux как основа для программного обеспечения не соответствует уровню надежности. В результате на свет появился вот такой вот девайс, который по размерам соответствует тому же контроллеру, который управляет в зарядных комплексах Auto Enterprise, зарядкой по стандарту CHAdeMO. Этот вот контроллер обеспечивает коммуникацию между зарядным комплексом и автомобилем, который стоит на зарядке, по многоуровневому протоколу. Протокол PLC описывает порядок обмена данными между зарядной станцией и электромобилем. Построен по тем же принципам, что и протокол для компьютерных сетей IPv6. В процессе зарядки обмен данными между машиной и зарядной станцией идет постоянно. Разработали и создали все девайс достаточно быстро, а вот над программным обеспечением пришлось попотеть. Дело в том, что вот тот самый упомянутый протокол, который обеспечивает обмен данными между зарядной станцией и машиной, которая стоит на зарядке, уж слишком громоздкий, и автопроизводители весьма вольно трактуют его требования. Ну, например, электрический Chevrolet Spark попросту игнорирует многие полученные от зарядной станции данные. А BMW i3 слишком требовательны к скорости обмена данными. Есть свои особенности и у других авто, и все это нужно было учить чтобы зарядная станция надежно работала с любым электромобилем. Но, разумеется, все это нужно было еще и протестировать на реальных автомобилях. Какая только автоэкзотика не побывала за это время в руках инженеров АвтоЭнтерпрайз. В результате года напряженной работы разработчиков АвтоЭнтерпрайз появилась возможность модернизации зарядных комплексов компании. На такой модернизированной зарядке полностью разряженный аккумулятор Chevrolet Spark заряжается до 80% за 15 минут. На графике зеленая линия показывает так называемый предлагаемый ток, ток, который может отдавать зарядная станция. Он постоянен и максимален. Желтая линия – напряжение, она также фактически постоянна. Синяя линия – это уровень заряда батареи, а красная линия – это зарядный ток, получаемый автомобилем. На графике четко видно, что заряд достиг 80% всего за 15 минут, многие даже и не заряжают свои машины дальше. После этой отметки ток снижается, так происходит при зарядке любого аккумулятора, даже в телефоне, ну а 100% заряда батарея получает меньше. Меньше, чем за 25 минут. Таким образом, теперь у всех владельцев электромобилей с зарядным портом CCS появилась возможность заряжать батареи своих авто по-настоящему быстро. Прочие подробности, как всегда, на нашем сайте или по известному вам телефону.